Доброе утро, друзья! Просыпайтесь! Напоминаю: вы находитесь на канале Елена Ермакова. Я вам показываю еще один рецепт кофе. Берем на две кружечки 4 чайных ложки мелкого помола кофе арабика. Я беру 80 сантов с 20 чератов. Сюда же в турочку я добавляю дальше какао-порошок, пол чайной ложки. Какао-порошок даст прекрасный вкус шоколада. Пол чайной ложечки добавляю сюда. половина чайной ложки какао порошок добавляю кофе который будет готовиться далее я беру щепотку чуть-чуть на кончике ножика либо на кончике чайной ложки черного перца черный перец молотый на кончике ложечки черный молотый перец Чуть-чуть даст такой островатый привкус. И палочку корицы. Далее заливаю 200 миллилитров водички. На 4 чайных ложки 200 миллилитров воды я добавляю. И ставлю на открытый огонь на газ. Далее, когда поднимется, выключаем. Кофе я люблю с молоком, поэтому предварительно подогрела молоко и вливаю 2 трети молока. Это будет у нас лата сейчас. 2 трети кружечки молока, 1 четвертая кружечка кофе. Кофе будет такой с запахом шоколада. 2 трети и 1 треть 2 трети молока, 1 треть кофе. Кофе будет с запахом шоколада, корицы и немножко с островатым привкусом. Очень вкусно. Еще я сделала домашние конфеты. Всем приятного аппетита. Просыпайтесь с добрым утром. Хорошего дня. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Это я, Елена Ермакова, и мой канал Елена Ермакова. Подписывайтесь, будем дружить. Хорошего дня, рабочего, приятного аппетита!